Не есть. здесь, надо волочок, типа. Вот, все там написано? Платная, наверное, да? Да, платная дорога. Ну, зачем нам написали платно? Конечно, когда... В Санкт-Петербург. На да, Санкт-Петербург. И, и шок... он поэтому и прямо идти не дорога, а здесь платную написали уже. Не, пошли, направо пошли, и он народ И потом. с этой стороны будут это самое ставить, да, касс? Вот эти вот пропускные. А мы сейчас увидим их, они там, наверное, есть. Не поехал, почему не захотел. Ну, не захотел, а мы поедем. Сейчас мы требуем. М11. А что так? 70 километров. о хорошая дорога, блин, чувствуется. Чувствуется, да уж. Ой, блин. Ой, не А? Крутой. Крутой, да. Надо а бы как бы сделать, было не так вот. Но это еще не трасса, рай. Я так понимаю. трасса вся Матюша будет. Ты. Вот она. Терминалы проходишь. платные. а. он терминалы нет. И также если от нас ехать, например, от нас. Видишь, вот здесь.. Ну вот еще есть. не убрано, видишь, недоделки есть. Делают. А вон, большие уже едут всю рай. Большие а вон могли... терминалы. Да, да, да, да, да. Сейчас пока... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Десять, ну, по-моему. Десять штук. Десять, 10, и там 10, десять, интересно. 10. Сейчас пока мимо едем, видишь. А потом будешь платить. Да. платить. Вот она, дорога. А вот вот теперь на... все. У нас волочки сделали. Объезд. Вот какие лампы. Ну, кажется, не такие, как в Санкт-Петербурге, конечно. А может они потом сделают рай? Не, да? они уже столбы поставили. А, поставили столбы. Там И главное, свет горит, смотри. Да. А свет этот какой-то да интересный. Какой-то дневной какой-то. Да какой какой да, Видишь, да, большие да. машины пошли, а мы едем вообще а, от Все-таки пошли. Все, пошли, да. Не так много, но пошли. Блин, Очень крутые путы. Крутые, крутые. крутые что-то ворот какие-то. Смотри, какая лампа стоит красивая. Она такая. посередине, видишь, сейчас. Не, неплохая, конечно. Хорошо. Пока новая, задарай. Ну, она будет поддерживать. Не, ну вот когда вот снегу много, как они, куда его будут девать? А, она, наверное, кидать будет туда, наверное. Такая есть машина специально кидает туда. Ну, вот табло будет что-нибудь 100 километров, там вот это вот. Еще не доделали. Еще не доделали, Дальше. да, ничего ездили я а постепенно доеду Мне надо было засесть сколько километров и едем 200 километров не понял Ой, 200, не 200. 257 чуть высоко ногу проехали 170 вон а они как бегать я еду столько едет проехать проекта? 170 было. Чушь, Уже 80 было. Молодцы, ребята. Молодцы. Ни населенных пунктов ничего есть спокойно. Ни животных никаких не пробежит тут, видишь? По дорожку она, она смотри. он. держат. Не надо было. Они там жили, наверное, да? Интересно, а это Дом... какая дорога идет дорога идёт? Здесь тоже, куда-то. Куда -то. Блин, так в Питер можно уехать пройти. Через указатель, да будут там тоже в курсе. Никого еще не едет по этой дороге. А, -а, -а. а вообще, что-то мало машин бывает. На Наверное, побавят все равно его. Зачем они платные написали? Грозный. Не, не всякий поедет, скажем. Ой, других друг, друг, друг, будут ездить она была что нам ездить не нам, нам не надо не надо конечно нам, нам лишние 30 40 километров зачем когда прямо ну зато здесь видишь, ездить здесь ничего не думаешь об этом ни знак ничего На магистрали 262 а есть знаки 262 вот видишь уже первые отдыхать можно 400 метров. Всем штук, по-моему, таких отдыхать? И туалет там все сделанный. Там, ну, да, я там не вижу. Сейчас увидишь. Вот, заезжаешь туда, видишь, там туалеты. Ну, Перекусить можно, отдохнуть. Ну, это прекрасно. Видишь, туалеты вон. А там, наверное, под каплю. Под какая-то там. Это очень хорошо. Отличная дорога.